Как делишки? С вами Токсичный Лис, и к концу этого выпуска вы узнаете, кто такой Грегори и как он связан с Уильямом Афтоном. Мне очень интересно, будете ли вы согласны с этой теорией, или у вас найдутся свои идеи, которые я с удовольствием прочитаю в комментариях. И да, оставляйте их почаще, я очень люблю общаться с каждым из вас, а мы начинаем! С самого начала игры в Грегоре есть множество подозрительных вещей, и его опрятный внешний вид никак не сочетается с тем образом бомжонка, который мы видим в самой плохой концовке. О ней вы, кстати, можете узнать в моем прошлом ролике. Он чистый, причесанный и одетый мальчуган, к тому же, как мы еще и узнаем, впоследствии достаточно умный, если и вовсе не Вендоркин, Самостоятельно способен и Фредди починить, и придумать способы уничтожения каждого из других аниматроников. Одним словом, для бездомного его познания в электронике уж слишком большие. И если подумать о том, как он попал в комплекс, то тут вообще все грустно. Вариант похищения сомнителен, ведь в начале игры мы четко видим, что он подозревает Ванессу в нехорошем, но в его интонации нет неприязни к ней, как к похитителю или маньяку. Он, скорее, просто не доверяет ей. Залезли Грегори сам в Мегапицаплекс так, Такое возможно, но в таком случае непонятна его мотивация, он явно недоволен тем, что здесь оказался, да и по ходу игры желание перекусить или поспать его не особо посещает. А на аниматроников он и вовсе смотрит холодно, что сразу опровергает тот факт, что его интересовало само шоу Мегаплекса. Но какова тогда самая реальная причина, почему Грегори очутился в комплексе? А давайте предположим немного нестандартную мысль: а что если Грегори никогда и не существует? вне пицца -плекса. и я знаю звучит странно он же не мог появиться из ниоткуда или все же мог сейчас все объясню Задумывались ли вы, как странно, что Грегори не сяпит никакого вреда во время подзарядки совместно с Фредди на зарядных станциях? Еще более странно, что при приближении ванни он испытывает гличи похожие на гличи камер, при смерти мы видим помехи, так еще и показатель стамины, который, казалось бы, хоть и является стандартным показателем интерфейса, но в кубе с прошлыми доводами подталкивает на мысль, что если на самом деле Грегори аниматроник, ведь такое уже было с персонажем одной из книг по вселенной ФНАФа. В таком случае перед нами сразу встают два вопроса: кому нужен аниматроник ребенок? И просто так ли Грегори имеет именно такой вид? И так получилось, что отвечая на один вопрос, сразу становится очевиден другой. Еще в далеком FNAF 4 мы впервые играли за ребенка. В тех мини-играх мы четко могли увидеть, что мальчик был одет ту же одежду и имел тот же цвет волос, что и наш главный герой. 9 фнафа он был никем иным как сами Афтоном, тем самым ребенком с которым по несчастному случаю и произошло укус 1987 -го года и который впоследствии скончался теперь давайте задумаемся кто же главный антагонист фнафа 9 -го. я думаю многие тут же назовут уильяма Афтона, отца Сэмми и того самого погибшего в пожаре в на 6 то нам известно о действиях уильяма в фнафе 9 -м. он захватывает разум Ванесса, заставляя похищать детей и восстанавливать его так называемое тело помимо этого он потихоньку получает управление над всеми аниматрониками комплекса подумав о вышесказанном появляется предположение что на самом деле он хотел воссоздать создать образ сами а затем заселить в него душу одного из детей похищенных ванессой и таким образом вернуть Сэмми к жизни как по мне для человека лишившегося собственного тела и семьи да кстати ролика о семье автонов скоро будет Будет на моем канале. Это вполне ожидаемый замысел. Там уже в игре очень много факторов указывают именно на это. Слова Ванессы, которая в то же время является непосредственно и словами самого Автона о том, что Грегори выбрал неправильный день, чтобы нарушать их планы. И ведь правильно, Грегори. В начале игры есть впечатление, что персонаж как бы выдумал свое имя, а потом все начали его использовать просто потому, что услышали о нем от главного героя или как Ванесса из их сообщений фас часах. а как же слова о том выбрали ванесса кто из похищенных детей подойдет неизвестно для чего да и тот момент что нам до конца не говорят как именно грегори очутился фредди сами задумайтесь фредди вырубился на сцене где ужасно много людей здесь просто невозможно залезть ему внутрь не вызвав приличное число вопросов логично предположить что для диагностики его сначала спустили под сцену а потом после нее непосредственно отвезли в его комнату в какой момент грегори мог бы залезть в него не находясь он изначально на технических этажах В таком случае выходит что после сборки грегори он сбежал раньше чем был проведен ритуал по переселению души а потому весь комплекс был поднят на уши автоном иванессы чтобы доставить тело обряд. отсюда же такая неосторожность по обращению с ним ведь если принимать во внимание что грегори аниматроник его можно восстановить в любой момент ведь души в нем еще нет на этом у меня на. Сегодня все. Смотрите другие видео на моем канале, а я от всего хвоста желаю вам токсичных вечеров.